Ты там долго еще? Долго еще? Мне скучно. Мне скучно. ГРУСТНАЯ <связь> МУЗЫКА ГРУСТНАЯ МУЗЫКА Ну, давай скорее! Быстрее, давай! Давай, быстрее! Отвали! А что ты делаешь? Я проигрываю за тебя! What <laughs> the